Всем привет! Смотрите как восстановить данные с Буфала NAS. В данном видеоролике я покажу как дать вторую жизнь старому NAS, если его операционная система не грузится, а установочный диск образом стандартной системы утерян, как настроить сетевое соединение Windows Server и как вернуть данные если на хранилище не работает. Итак у меня есть старый NAS Buffalo следующей модели на 6 жестких дисков. USB накопитель со стандартной операционной системой давно был утерян, поэтому было принято решение установить на него Windows Storage Server 2012 года. По умолчанию на данном устройстве была установлена система Windows Storage Server 2008 года. Так как накопителя со стандартной системой нет, а возиться с поиском драйверов к данному устройству неохота, решили установить систему поновее. Операционную систему для старых устройств вы можете найти на сайте archive.org. Здесь представлены образы дисков ранних версий серверной операционной системы Windows. Также сюда можно поставить операционную систему наподобие XP-Nology, OpenMediaWorld или TrueNAS. После скачивания образа создаем загрузочную флешку с Windows Storage Server 2012. На процессе установки, думаю, останавливаться не стоит, так как она мало чем отличается от любой другой установки Windows. Единственный момент, что касается данной модели устройства, загрузочный накопитель нужно подключать к USB 2.0 разъему. К второму разъему нужно подключить клавиатуру. Также на данном нас хранилище есть VGA-выход для монитора, что дает возможность установить нестандартную операционную систему. Итак все подключено и готово для установки операционной системы. Для выбора загрузочного устройства при запуске NAS нажмите на клавиатуре клавишу F12. Далее выберите из списка загрузочный USB накопитель и запустите установку. После установки операционной системы я собрал RAID массив пятого уровня из трех подключенных дисков с помощью утилиты Windows Storage Pool. Здесь все просто сначала создаем пул из трех накопителей. Затем из этого пула создаем виртуальный диск с RAID пятого уровня В итоге получился диск с таким объемом. Далее диск был расшарен в сети для организации удаленного сетевого доступа к хранилищу, после чего с ним можно работать, подключив его как сетевой диск к другому ПК. Еще один способ настроить доступ к серверу через ICSI подключение. Для установки icsi роли на сервере откройте сервер менеджер, перейдите в раздел File and Storage Services – ICSI. Если данная служба еще не установлена, кликните по кнопке Match, ADD Roles and Futures, Server Roles, File and Storage Services, File and ICSI Services. Здесь отмечаем File Server и ICSI Target Server. Затем Next. Install. По завершении установки перезагрузка системы не требуется, можете сразу переходить к настройке сервера целей. Для этого вернитесь в окно Server Manager и откройте раздел File and Storage Services ICSI. Чтобы создать новый виртуальный диск кликните по этой ссылке или откройте Tasks New ICSI Virtual Disk. В новом открывшемся окне выделите диск. У меня это ранее созданный RAID массив и нажмите NEXT. На следующем шаге нужно задать имя накопителю NEXT, указать размер и тип NEXT, новая цель ICSI NEXT, задайте имя новой цели. На следующем шаге вы сможете добавить инициаторов, указываем сервера которые смогут получить к нему доступ На следующей странице можно настроить аутентификацию по протоколу CHAP между серверами. Это протокол для проверки подлинности партнера по подключению, основанный на использовании общего пароля. Для ICSI можно задействовать как одностороннюю, так и двустороннюю проверку подлинности. Затем жмем Next. Проверяем правильность настроек и запускаем создание диска Create и по завершении Close. Далее приходим на ПК, которому нужно подключить виртуальный диск, запускаем инициатор SCSI и подключаем. Вводим IP-адрес в это поле и жмем ⁇ Быстрое подключение ⁇ Выбираем сервер и жмем ⁇ Готово ⁇ Затем осталось зайти в управление дисками и разметить виртуальный накопитель. В операционной системе он будет отображаться как физический диск. После накопитель появится в проводнике. Так как устройство довольно старое, а срок службы подобных устройств составляет около 5 лет, стоит позаботиться о том, как уберечь себя от потери важных данных в будущем. Если данное устройство выйдет из строя, RAID массив будет попросту разрушен и вся информация станет недоступной. Для того, чтобы достать из дисков данные, потребуется специализированная программа для восстановления данных. Hetman Raid Recovery поможет собрать из диска разрушенный рейд и достать из него важные данные. Устройства Buffalo нас обеспечивают надежное централизированное хранилище для личных и деловых нужд. Но несмотря на то, что системы Buffalo могут похвастаться современным оборудованием и первоклассными утилитами для резервного копирования и восстановления, они могут выйти из строя, как и в случае с любой системой хранения. Несмотря на повышенную надежность, они по-прежнему подвержены сбоям и потере данных. Устройство Buffalo NAS часто отображает коды ошибок через светодиодную панель, чтобы сигнализировать о проблемах. Эта серия длительных и коротких мигающих индикаторов указывает на то, что может потребоваться восстановление данных. Например, сообщение E15 означает, что один или несколько дисков вышли из строя. Чтобы получить наилучшие шансы на восстановление, немедленно выключите машину и замените вышедший из строя диск. Если же нас вышел из строя и работает один или несколько дисков в массиве, в результате вы потеряли доступ к хранилищу и данным, которые остались на дисках, вернуть файлы вам поможет программа для восстановления данных с RAID. Программа поддерживает все популярные типы RAID и большинство файловых систем. С ее помощью вы сможете восстановить данные не только с нас от Buffalo, а и других производителей, включая Synology, QNAP, Promise, Asus Store и так далее. Поможет собрать разрушенные рейд накопителей при поломке нас устройства, контроллера, а также при выходе из строя одного или нескольких дисков массива. С ее помощью вы сможете вернуть критически важную информацию, которая осталась на дисках без использования нас хранилища. Достаньте диски из устройства NAS и подключите к материнской плате ПК с операционной системой Windows. Следует обозначить порядок дисков, как они располагались в хранилище. Если для подключения на материнской плате недостаточно SATA портов или разъемов питания, воспользуйтесь специальными расширителями и переходниками, таких как вы видите сейчас на экране. После подключения накопителей запустите программу. Утилита в автоматическом режиме соберет из накопителей разрушенный RAID и отобразит его в окне программы. Как видим, все параметры RAID а программа определила правильно. Для восстановления данных кликните правой кнопкой мыши по диску и выберите «Открыть». Далее укажите тип поиска файлов, быстрое сканирование или полный анализ. Для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование. Программа оперативно просканирует диски и отобразит все найденные файлы. Если в результате программе не удалось найти нужных файлов, выполните полный анализ. Для этого вернитесь в главное меню программы, кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите «Проанализировать заново». Полный анализ. Укажите файловую систему и нажмите «Далее». В особо сложных ситуациях рекомендуется выполнить поиск по сигнатурам, установив отметку «Глубокого анализа». Программа без труда собрала разрушенный RAID в автоматическом режиме и нашла все файлы, которые хранились на дисковом массиве, включая удаленные. Они отмечены здесь красным крестиком. Содержимое файлов можно посмотреть в предварительном просмотре Найдите те, которые нужно вернуть, выделите и кликните по кнопке «Восстановить», выберите диск, папку куда сохранить файлы и нажмите «Восстановить». По завершении все данные будут лежать в указанном каталоге.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 Просто запустите программу и просканируйте сетевой диск. Найдите файлы, которые были случайно удалены и восстановите их. Этот способ может помочь при случайном удалении файлов с хранилища. В таком случае не нужно доставать диски из хранилища.